Замечали ли вы за собой, когда долго ведете рутинный образ жизни, здоровье начинает терпеть изменения? Все сложнее заснуть, мелочи раздражают и устаете от всего, к чему прикасаетесь. Поэтому я думаю, что вы больны. Не спешите расстраиваться и бежать по врачам. Давайте сначала разберемся, что это за болезнь. Конечно, жизнь в большом городе – это перспективы, разнообразие культур и развития. Но на самом деле такая среда обитания далека от природной, то есть естественной для человека. Жизнь в городе вызывает синдром мегаполиса. Вот только не думайте, что это вас не касается. Синдром в разной степени есть у всех живущих в большом городе. И первый сигнал – бессонница. Современный горожанин спит в среднем 6,5 часов. Романтичные огни большого города – это, конечно, круто, но совсем сбили наш биоритм. Ученые назвали это световым загрязнением. Из-за этого многие работают по суточным сменам, а кто-то и вовсе перешел на ночное расписание. И это негативно сказывается на нашем здоровье. Одиночество. Из-за шального ритма жизни у нас остается крайне мало времени на живое общение. А еще есть почему-то крайне популярное среди молодежи состояние – депрессия. Одна из причин появления депрессии – это навязанные нам жизненные стереотипы. Надо быть успешным. Надо выглядеть модно. Если ты такой умный, то почему такой бедный? У меня нет шубы. Я неудачница. Причин депрессии множество. Ученые доказали, что в последнее время количество горожан с депрессией только растет. И это напрямую зависит от того, живет человек в городе или за его пределами. Кстати, вы замечали, что в последнее время становится все больше, откровенно, полных людей? Малоподвижный образ жизни, нехватка времени на полноценный прием пищи. Узнаете себя? На самом деле, симптомов больше. Я рассказала о самых распространенных. Причины возникновения синдрома простые, но весьма неочевидные. В большом городе много людей. Незнакомцы всюду. В транспорте, на улицах, в очередях. Мы россияне, а не китайцы. У нас другой менталитет, и именно поэтому близость с чужими людьми на нас так сильно влияет. Реклама на каждом углу. Бесконечные вывески, орущие сигнализации под окнами, шум в дорог. Вот это вот все влияет на нашу психику плохо влияет. Такое количество лишней информации перегружает наш мозг. Застройки городов микрорайонами и коробками тоже угнетают человека. Но об этом интересно и ясно уже рассказал один блогер. Можете посмотреть это видео по подсказке в правом углу. Как говорится, в Москве машин больше, чем людей, а людей больше, чем квартир. Мы вдыхаем очень много токсинов но не замечаем этого. Согласно статистике, продолжительность жизни в городе на 10 лет меньше, чем вне города. Теперь, зная причины появления синдрома, можно найти пути решения. Смотрите, если вы сделаете себе четкое расписание дня, у вас получится восстановить естественный биоритм. Почаще проводите время на природе, чтобы подышать свежим воздухом. Кстати, ученые рекомендуют спать с закрытыми окнами и завешенными шторками. А если у вас случайно где-то завалялась парочка лишних миллионов, прикупите себе домик в пригороде. Живите там, работайте в городе. В Европе синдром мегаполиса уже давно лечат именно таким способом. Еще один способ, простой, но действенный. Обзавестись хобби. Хорошо помогает разгрузиться и отвлечься. Если не хотите начать мучиться со спиной и суставами уже в 40, регулярно, да, именно регулярно, занимайтесь физической нагрузкой. Да, способов, как видите, не так уж и много. Попробуйте поймать себя на мысли, что постоянно куда-то бежите. И задумайтесь, а не пора ли остановиться? Иначе позади останется много важных вещей, к которым будет уже невозможно вернуться. Большой город – это всегда возможности и развития. Но и в нем работает закон выживания, как в первобытные времена. Либо ты его, либо он тебя